Владимир мир россия. россия россия спасибо Путин, паси по пути quem uh. благодарим благодарим тебя Казанский студент, приехавший на учебу из Африки, записал необычную песню «Благодарность президенту России Владимиру Путину». Совсем недавно его клип появился на просторах интернета, и он не оставил зрителей равнодушными. 19 августа рэпер Марк Джерамбетта посетил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета и рассказал подробнее о том, как ему пришла идея о таком необычном способе выразить благодарность президенту. Во-первых, я хотел показать русский, да, что я люблю Россию. Это благодарная песня. Да. Президент Владимир Путин ему благодарю, потому что они подписали контракт. Я приехал в Россию учиться типа, как в жизни, да, есть отношения России и моей страны. И на этой песне я представляю все студенты из Африки, да, типа, мы благодарим, да, что она дала такая возможность, мы приехали учиться, это на раздельной Марка поддержали все друзья и тоже приняли участие в создании клипа. Съемки начались еще зимой. Премьера клипа состоялась 8 августа на YouTube-канале молодого исполнителя. К слову, Марк питает огромную любовь не только к России в целом, но и к Казани в частности. Здесь он живет уже три года. Своей песней он поблагодарил и президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Когда я знаю такой человек, который он всегда поддерживает молодежь, люди, да, которые живут в Я сам вижу, как мне студенты там делали его. Это человек, я прямо сильно его уважаю. Я постоянно сужу на его инстаграм. Я все вижу, что он всегда рядом с нами. Марк отлично совмещает учебу и музыкальное творчество. Сейчас он учится по направлению авиастроения и пишет песни на самые различные темы. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.